Всем здарова, ребят. Ну что, давненько я не забегал, наконец-таки. Уже вроде плюс-минус провели нормальный интернет. Надо будет еще донастроить настроить. Все. В общем, не заходил, наверное, сколько, неделю на аккаунт. И тупо подфартило. Я теперь не знаю, что знаете, что лучше выбрать на этом аккаунте. К сожалению, это не на Сардельке. Смотрю, даже парящий открылся. А, открылась хватайка, в которой просто тупо подфартило, и я затащил да, просто бешеным везением 30 жетонов. Больше, насколько я знаю, просто а, не падает, и у меня теперь дилемма, знаете, что, что забрать. А, либо по 30... Так, а что там у нас за музон играет? Какие-то новые песни... Либо забрать 200 пальцы, Словить какие-то осколки И забрать 5к самоцветов Либо забрать 2 донатных карты а, Сейчас я гляну Что у меня вообще по героям здесь делается Я уже хотел честно говоря Сливать этот аккаунт Но думаю, ну сливать, не сливать, не знаю Мэри Фанатик Колдун Механоид Понятно, что механоида я здесь не соберу. Дуэлянт. Рис, Божество, Короче, здесь дофигища. Матрона, Барт. Но обычные герои, в принципе, у нас есть. Единственное, кто у нас по обычным героям. Матрона, Берсерк. Магия. 3. Три обычных героя не хватает. Все остальное это дана... А, Мастерун 4 четыре. Четыре героя. Так, что там у нас по острову? новый островок запустился, ну, блин, хотя карту можно вытащить, в принципе, остр... неплохо, можно карту официального отсюда вытащить, если, конечно, повезет, больше пальцы у меня нет, так, что тут у меня за плюхи, а, вот еще набор самоцвета, Короче, знаете, такая дилемма. А что в дереве? Давайте дерево еще чекнем. Тут карта есть. Но мне не хватит. Однозначно этих самых цветов не хватит, чтобы вытащить карту. Что лучше взять? Не знаю даже. ну, наверное, заберу. Ну я знаю, отсюда дуэлянт упадет, как обычно, и при большом везении, возможно, еще упадет там Барт либо Мэри. Короче, забираем вот это вот и не паримся. Поехали. Чик, 30 механоид альфа, но мне больше интересно, сейчас Сейчас мы и паролим в итоге. А -а -а -а -а, так, парящий остров, поехали сюда сначала, изначально. Вот у нас есть 210, так, два сундучка. Нифига себе, сундуки начали падать прикольненько мешек да что такое что опять 100 ну дэмплема нафиг не нужны в принципе их ну вот на дропаешь ты дальше что нифига себе вот это у нас просто прет на дробь вапку перед в другую сторону Вот так вот сделаем это как обычно многие скажут. Блин, опять все закрыл. Хотя что тут закрывать на русском сервере, по сути, дроп вообще никакой. 2, Сто. Что-то как-то так странно падает одно и то же. Нифига себе, ребята. Десятая эмблема. Можно было бы, конечно, две карты, но мне интересно, словим ли мы за 200 пальцы здесь хоть одну официальную карту или нет. Еще два. ну камешки вот эти вот синие начали падать очень хорошо. О, ничего себе. Пять. Пять темного колдуна. Эти герои вообще не собираю, Ну, не знаю. Такое говнецо, честно говоря. О, 10. Смотрите. Я... У меня скоро здесь будет механоид. Так, трэш. А, все. Фуловы забираем отсюда, значит. Так, получить все. 618 сундуков. Да. Поехали. Всем поп... Нифига себе, вот это прухо, смотрите. Еще еще одна десятая эмблема. Не, ну карту понятно. Я отсюда вряд ли в уже... Сундук питомца, нифига себе. Окей. Поехали, подкрываем эти плюхи сейчас. Чем мы повытаскивали 6000 самоцвета, но ну, сейчас будет у нас просто мегароллинг. Так, эти сундуки открыли. У меня тут еще должны были быть сундуки. Да, мы в прошлый раз еще сундуки пооткрывали, вытаскивали карточки, сменки. У меня тут нормально сундуков на этом аккаунте накопилось. Так, ну давайте кого. Саван, в принципе, неплохо. Так, две эмблемки, чик, печальные эмблемы, конечно, дают. А, так, что у нас еще? Вы смотрите, сколько у меня здесь сундуков валяется халявных. Нормально сейчас хотя бы книг с пятых натащим. А, для прокачки, может, мастера рун затащим. Кто его знает? Так, есть расков. блин, да тут творится такое на аккаунте. Надо будет произвести чистку. Чистку склады срочную Нормально, к ним подкопили. Ну, я считаю, это очень круто. Когда тебе падает 30 жетонов, конечно, лучше бы они упали на сардайке. Это было бы интереснее. Там бы можно было бы а, хорошенько потрошивать. Но, к сожалению... Попробовать вытащить. Ну, здесь тоже есть недостающие обычные герои. Так, сейчас я перемещу себя обратно, в принципе. Еще не настроил все. А -а -а -а. Такс. Что у нас? Есть? 7000 самоцветов, ребят. Целых 7к. Поехали. Бесплаточка. Палач. Чик 450. Интересно, хоть одна лего мне упадет недостающими они вообще не падают. Так, Бугрома. Дама Холода, нифига себе. Нифига себе, ребята. Дама Холода. Ну, она, она по-моему, есть. Матрона у меня нету. Дама Холода, мы убивали, по-моему. Да, Дама Холода есть. Одержимый. Капитан Дрейк. Да ты что нифига с нифига себе посмотри это просто ребята это просто самый эпический ролик <laughs> на этом аккаунте В конце конечно нападал олег довольно таки и хило а, так и того что мы имеем нет недостающих нифига что это за 6 нифига мы его не вытащили можно было бы конечно многие скажут можно было бы забрать донатные карты, но мне было интересно посмотреть на дроп э, донатных карт именно за пальцу и насколько я понял, это печально все но с другой стороны забирать надеяться на удачу с двух карт я не знаю, я все равно на этом аккаунте по сути не играю мне больше интересно было ресурсы потратить, но в итоге что мы имеем оно кстати по книгам, 2500 книг можно будет силушку поднять, в принципе. У меня тут дофигища, наверное, мест просто свободных, не незанятых, тут даже гарнизонные герои. Короче, надо будет подумать, что делать с этим аккаунтом, так как я сейчас больше играю, даже на сардельку фактически забил. Я играю на бездонате на немецком сервере, и завтра ждите интересный видосик, точнее, завтра я его запишу, а у вас это будет... Сегодня я это тоже уже вам на следующий день закину 123, короче, будем пробовать здесь силу, наверное, поднимать. И такие вот дела. Ну, везение есть везение. В общем, ждите расписание. Думаю, постараюсь заснять. Будут регулярные стримцы. Ну, конечно же, не по битве замка. Битва замка, вы сами поняли. Она пробивает все дальше и дальше дно. Все. Всем удачи. Всем пока.